приветствую всех в общем возникла такая проблема вот такой ящик вот с таким вот креплением такие направляющие то есть ящик вот смотрите у нас какая проблема он не закрывается до конца Тут видите зазор остается то есть там упал у нас полотенчик туда вон он лежит голубенький вот и теперь мы не можем туда залезть рука не влазит как вот это снять чтобы выдвинуть ящик но этот ящик большой мы вот будем доставать следующий ящик поменьше который он полегче есть когда выдвинете ящичек на всю вот он уперся все есть язычок такой вот он видите нажимается и начинает вылазить вот это также есть это и с другой стороны вот он. то есть только его надо не вниз а вверх вот видите он как бы пружинит так вот. С одной стороны вниз, справа в основном, а слева вверх. Но на некоторых моделях есть два вниз. Ну Смотрите, сами посмотрите, у себя он будет пружинить. Куда пружинить, туда и отжимаете. Как раз вот он уже все пошел. И справа сейчас так же сделаю. Так, и здесь вот так нажимаем. И вот он тоже выходит. И смотрите, ящичек пошел, пошел, пошел, пошел. И я теперь спокойно. Смогу долезть и забрать этот полотенчик. Все, назад, все это просто задвигайте назад. Если надо совсем снять, вытягивайте совсем, потом также все это спокойно вставляется. Давайте вынем, ладно, совсем вот вынули, вот сняли с направляющих этот ящик. Сейчас вот достаю полотенчик, Теперь надо аккуратно сейчас опять все запречь назад нам. Берем наш ящичек, ставим только все это уезжает почему-то вот так потихонечку подтясываем одну сторону другую я все это делаю даже без помощника поэтому и у вас это все получится задвигаем вот смотрите все назад ничего не выпрыгивает все работает